Всем добрый день! С вами снова Алексей Федорцов и небольшой кейс по рекламе одного из клиентов в направлении шторы и жалюзи. А, с этим клиентом работаем уже а, третий месяц. А, основные рекламные кампании, которые происходят это в генерации залидов, приносят наиболее эффективный результат. А, за время работы рекламной кампании было протестировано несколько вариантов. Получено более 65 лидов из одного рекламного источника. Это Instagram. Посмотрим, каким образом это возможно. мне, вдаваясь особо в статистику. Есть, как вы видите, несколько групп объявлений, которые ориентированы были на несколько плейсментов, на разные аудитории, с разными креативами, с разными подходами. Если посмотрим... В общем, то а, часть из этих рекламных объявлений а, была а, рекламой а, статических креативов, то есть изображения с призывами к действию, с описанием. А, самый эффективный из них это был видеокреатив. А, то, что получилось по статистике. По всем компаниям. Как видите, да, начали сотрудничать в ноябре. Мы, кроме рекламной кампании в Instagram, Facebook, мы ведем все остальные источники трафика, кроме Авито и Юлы, подключаем новые. Сейчас делаем обзор именно этого канала привлечения клиентов. Агентский кабинет вернее, не агентский, а рекламный кабинет в долларах, поэтому смотрите на стоимость заявки. То есть стоимость заявки у нас колеблется от с половиной долларов до 7 долларов. Средняя стоимость заявки на данный момент за весь период вышла 7 долларов 26 центов, что составляет а, в районе 540 рублей с учетом, без учета НДС. Если брать другие источники трафика, такие как Яндекс.Директ, Google AdWords, то там устаканившиеся уже за годы практики стоимость заявки в районе от 800 до 1500 рублей. Охватили мы пользователей 49 тысяч с помощью этой рекламы, мы потратили за этот период такую вот сумму 471 доллар что касается демографии то здесь лидируют э, женщины хотя э, распределение 60 на 40 как вы видите что касается плейсменов то как всегда рулит инстаграм хотя и facebook не на самом последнем месте что хотелось бы заметить в принципе, было проделано много экспериментов для того, чтобы получить устой... Устой... устойчивую стоимость заявки и а, ее качество. Основным, я считаю, достижением а, было задействование именно видеокреатива в сочетании с аудиторией Lookalike, которую предоставил заказчик. То есть мы выгрузили из CRM-системы, из старых наработок все контактные номера, загрузили их в систему ретаргетинга и запустили рекламу на аудиторию, которая похожа на них, ограничив, соответственно, радиусом нашего присутствия. И получили хороший результат. До этого рекламные кампании были э, чуть дороже, чуть меньше приносили лидов. Сейчас, вот, если посмотрите, в, за январь месяц, Было получено 27 заявок по средней стоимости 5 долларов 40 центов, что дешевле, чем за первый период. Не забывайте, что Facebook продвинута рекламная система и ей для обучения нужно примерно 100 лидов. Соответственно, мы сейчас идем к... Ну, тут написано 50, но лучше, конечно, 100. А, мы идем к этому показателю, и наша задача получить а, более 100 лидов, для того, чтобы у нас рекламная система это работала безупречно. Что ж, с вами был Алексей Федорцов. Этот небольшой кейс мы уже озвучили. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. Если хотите задать какой-то вопрос лично, в описании видео, этого видео есть ссылки на мои контакты, в том числе телефон WhatsApp. Задавайте вопросы, не стесняйтесь. И подписывайтесь. До новых встреч.